Продюсерский центр «Патриот» приглашает всех россиян принять участие в проекте «Города героев». Прославим отчизну большими делами и будем гордиться отчизной всегда. С гордостью скажем «Мы – россияне!» И пусть процветает родная земля!